поаплодировать, и мы переходим к следующему вопросу. Следующий конкурс «Музыкальный биатлон». Решили мы поэкспериментировать, решили мы попробовать, как же это. Все так же, как и на конкурсе, стандартном конкурсе «Биатлон», только в этот раз вместо текстовых шуток будут звучать музыкальные композиции. Каждая команда читает по две шутки, после каждого круга жюри поднимает табличку с цифрой, какая же команда должна нас покидать, и та команда получает актив 0,2. Следующий 0,4, 0,6, 0,8 и целый балл. Не будем долго говорить, давайте переходить конкурсу «Музыкальный биатлон», друзья, ваши аплодисменты. Начиная его команда «Я обиделась». Снежинки на ресницах таяли, Мы в теплотрассе согревали их, Ведь в ноябре уже прохладно спать В парке на скамье. Отлично. Вторая музыкальная композиция. «Песня про чужую кошку» но ведь она не твоя ты играешь с ней а она с тобой отлично сборная нормальных людей со своими музыкальными композициями кофе мой друг лампа девушка моя отец мой табурет дебильная семья идем дальше логопед ты меня я тебя наживала логопед не помог ну на. Хорошо. Лехпром. Горнолыжная. Счастье сноубордиста, лыжница-нудистка. <свят> Хорошо. Вторая. Песня злого географа. Атлас! Возьмите завтра, дети в класс. Лехпром. Плохой и очень плохой. Песня про странную армию. Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта-Лючия. Расчет окончен. Вторая песня. Перекресток семи дорог, Райминта. И песня от команды «Новосип». Эх, волнительно. <связь> Вова, Вова, Вова, чума, в третьем «Б» карантин. Вторая. Дедушки фабричные с бабками встречаются. Иногда у дедушек что-то получается. Какая команда? Можно, пожалуйста, чуть-чуть приподнять планшеты, чтобы было видно. Два, два, два. Ирина, не переживайте, два. Нас покидает сборная нормальных людей. целых десятых, пожалуйста. Идем дальше. Второй круг начинает вновь «Я обиделась». По всей Москве твари наделали аварий, гоняют на Феррари, а им 17 лет. Если есть в кармане пачка сигарет, значит, мам, да это пацаны подсунули, забыли забрать, ну отвечаю, блин. Легпром. Песня налоговой службы. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Испугался старый еврей. Еще. Неожиданность в морге. Однажды труп мне дал совет. Плохой, очень плохой. У Сереги сегодня праздник, вылезли усы. Но немного он грустит, ведь это у сестры. Еще, пожалуйста. Видишь, там на горе возвышается крест. Это Стасик Михайлов собирает концерт. Новосиб. Песня дальнобойщика. Дорога, дорога, путана, дорога. Заправка, путана, домой. Еще? Если бы Мерлин Монро жила в криминальном районе, I wanna be loved by you, yeah. Жюри, ваш вердикт. Безоговорочно! Нас покидает «Я обиделась!» 0,4. Лехпром. Мокрая девочка танцует, а толстая девочка не может. Вторая, пожалуйста. Песня мужчины, который гордится своим кадыком. Да-да-да-да-да, это кадык! Плохой, очень плохой. У на месяц Валера в сковородке жарил снег. Это все шизофрения начинала свой разбег. Вторая, пожалуйста. Ну тут можно не очень смешно, да? <плес> Белый снег. Под ним лед. Здесь кто-то точно нос разобьет. Спасибо. Новосиб. За мои зеленых два крыла называешь ты меня горгульей. Вторая, пожалуйста. Был обычный серый питерский вечер. Все сидели в неплохом настроении. Вдруг вернулась из Таиланда Лариса, то ли девочка, а то ли Геннадий. Вердикт жюри. Покидает нас новосип 0,6. Интересный, интересный финал. В финале. Здорово, ребята! Я за вас рад. В финале мы услышим по три песни от каждой команды. Легпром. Емельян! Имя попадал, когда был сильно пьян. Вторая. Песня монашки. Никогда, никогда, никому, никому. Хорошо. И. Заключительные. Парни симпатичные, с парнями встречаются. Лица у таких парней часто разбиваются. И откуда-то три песни о команде Плохой, и очень плохой. Сиреневый диван и розовые шторы, оранжевый палац, немножко фиолетовая стена. Дальтоники живут и их не напрягает, что красный уголок зеленый, как никогда. Вторая. Про всех, кто живет в России. Бухали в пятницу, бухали. Вот он, как говорил, страны выходной. Хорошо. Ладно, есть смешное сейчас. В воскресенье хохотала вся семья, С Казахстана есть посылка у меня. Ну и вердикт жюри, какая команда выигрывает. Побеждает, побеждает. Победа, win. Лехпром, балл! Плохой и очень плохой, 0,80! Можно ли нам услышать пока что оценки за три конкурса? Раз, два, три. Если микрофон не замолчит, то услышите. Команда КВН Лехпром. 9,2. Можно аплодировать каждой команде, не стесняйтесь. Команда КВН Я обиделась. 9,4. Команда КВН плохой и очень плохой. 9,8. 9,8. И команда КВН, сборная нормальных людей и новосип 10 баллов ровно. Отлично!